Пошла я совершенно случайно сюда на эту специализацию. Я вообще инженер-эколог и работала руководителем отдела экологии. Так как я мама трех детей и знаю по себе, по своему опыту, что локопедия сейчас очень востребована и очень нужна была именно моим детям тоже. Я подумала, что... Прежде всего, нужно самой понять проблемы ребенка и пошла учиться. И так меня это затянуло, так понравилось, что я сейчас уже надумываю переходить и менять специализацию, то есть со своей старой работы уходить и приниматься, работать уже с, ребят, с ребятами. Но так как у меня есть с чем сравнивать, у меня есть высшее образование уже другого университета, я могу сказать, что здесь более расслабленная обстановка, но... Тем самым она и дается легче. Переподготовка дает только самое краткое, сжатое, но самое необходимое по профессии. То есть нет никакой воды лишней. Вот Это, наверное, самое важное. Мне очень понравилось здесь, как преподают. Сами преподаватели тоже подобраны так четко, чтобы все охватить и кратце дать. Есть, конечно, маленькие такие планы насчет того, что переподготовиться на воспитателя или дошкольного психолога. Они тоже здесь обучают. Есть такое. Если дети мои уйдут спокойно в садик, и у меня будет на это время, то да.